Который мы воспроизводим, легко проходит сплоть кирпичные стены Три часа ночи соседи на... Здравствуйте, я Алибек, студент Назарваев университета Какой сюрприз был? Сижу в столовой, у нас закончился фондейшн, теперь халява. Песники тащились от 8-битных приставок. Но у халявы есть и стороны. Нам не дают кушать, так что я пью кофе и ем болвусак, который поделился наш мой друг Кенджи Гали. Голота орел в правой лапись Лифита, держава. Нам... А, мои друзья тут стараши сидят, кушают, собственно. Я... Странно, на экранах чернуха и откабель. Слушай Нормально все. Ага. Вот, значит, живем, отдыхаем, сплю целыми днями, да. периодически балуемся разными. Звук на всю, если мама была ночью. Начну... Ну, не важно, да. сплю целыми днями. Ну, вроде все, сейчас допью свой кофе и пойду. Ты человек, можешь нормально кушать? Ты кто такой? Давай дос. А ты кто такой, давай, до свидания? А ты кто такой, давай, до свидания? Ну финальная гадость. Все мы орали колонки на грани полок Короче, дали мне все-таки хавчик всем. Правда, почему. Мы вас Это пирожок не дали, сказали только котлету с э, гречкой. Видимо, пирожок дома ее дочка ждет. В хз. Тем не менее я кушаю, и все охранительно. А. Обитаж, сигнал, нужны антенны.